сегодня пейзаж, закат, лучи, возвышенную местность. Итак, взял жидкость, чистый разбавитель, взял белила, взял голубой, голубую фЦ. Поскольку смесь голубого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 У меня после вчерашнего сеанса есть зеленоватые кисти с зеленым, поэтому я сейчас сюда зайду с краснинкой с желтинкой и теплость передника даст хороший эффект.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 Like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 То есть кадмия красного. И, наконец, желтое пятно света.